Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим с вами про топ-устройств, которые можно приобрести до 30 долларов. Начнем мы наш топ с подсистемы от компании JustFog под названием Minifit. Этот веб покорил сердца многих парильщиков. Компактность, емкий аккумулятор и невероятно быстрая зарядка, которая занимает не более 30 минут. Также из плюсов хотелось бы выделить перезаправляемый картридж. Кстати, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новых видео и подписывайтесь на наши социальные сети, все ссылки будут под видео в описании. Второе место нашего топа занимает творение Adjoi под названием Terras One. Хорошая система с портом USB Type-C для быстрой зарядки, инновационной заправкой, выполненной в виде клапана и довольно большим аккумулятором 650 мАч и тремя режимами парения. Также производитель представил нам огромное множество различных расцветок, так что подобрать вейп под себя будет несложно. Третий по счету вейп прямиком из штатов Майли небольшой и стильный брусочек в шикарных расцветках. Минимализм это главное, что отличает его от всех наших сегодняшних гостей. Основной особенностью Майли является огромное разнообразие призаправленных картриджей, приятный внешний вид, качество сборки и быстрая зарядка. Следующим вейпом в нашем списке будет iJust Mini. Это стартовый комплект, который мы рекомендуем попробовать всем новичкам, которые только начинают знакомиться с вейпингом и попутно бросают курить. Почему именно этот мод? Это полноценный стартовый набор, который состоит из батарейного блока и атомайзера. Внутри блока располагается аккумулятор на 1100 мАч. Максимальная мощность 25 Вт. Обладает тремя уровнями мощности. Бак рассчитан на 3 мл жидкости. Кольцо регулировки забора воздуха позволяет настроить затяжку идеально под себя. Еще одним устройством, которое можно приобрести до 30 долларов, является илив Elvin. Это небольшой, строгий и легкий стик, работающий на перезаправляемых картриджах. Элвин просто в использовании, быстро заряжается и обладает двумя различными уровнями затяжки, переключения между которыми происходят путем переворота картриджа в батарейном блоке. Мы надеемся, что наше видео было полезно для вас. Спасибо за просмотр. С вами был Сигаретнетбай и до встречи на нашем канале.